Всем доброго времени суток, с вами Коттамхали, британская ПТшка 10 уровня, Баджер, ну или, как мы просто все ее называем, Барсук, карта Оверлорд, игрок, Синерит. Да, очень важно вначале правильно выбрать направление, но тут, опять же, определенную долю играет, точнее, <смех> самую огромную Долю это... Рандом. На одной и той же карте в разных боях Можно с одной и той же позиции Либо Много настрелять, да и сделать что-то полезное Либо вообще ничего не сделать Потому что... Ну, потому что потому У Випера вообще есть шанс Барсука пробить? Даже в НЛД. Ну, в нлд это, возможно, и есть. Все-таки ПТшка. Если честно, не знаю, какое там бронепробитие. Но еще сейчас часто встречаются любители возить золотые снаряды. И на низких уровнях, недавно только помню. На шестом уровне встречал голдострелы. Мне кажется, очень дорого качать танки, используя золото. Есть, счет 0-1. Блин, не успел озвучить, он уже 0-3. Причем два из этих танков это тяжа. Ну, да, восьмерка, девятка. Но оба, которые могут прекрасно танковать, да, и Крайслер, и Эмиль второй, и прав при правильной игре. Не так-то их просто уничтожить. Там и десятки не всегда пробивают. Особенно Эмиля. А еще и, ещё и К КПЗ, КПФВ. Еще минус один тяжелый танк. Ну, все прекрасно. Все. Пляж. Противники захватили. Прошло две с половиной минуты. Барсук наконец-то удается еще раз пробить Виперу. А то что -то... прям пока что с уроном не складывается у Барсука. Вот там еще и Бураск. Нормально так, шкода получилось. <laughs> на 600 с лишним. Что там, фугасами стреляет Барсук? Да, фугасами. Ну а что? 130 бронепробития картон только так прошивает. Я тоже на Барсуке с собой ввожу определенное количество фугасов. С таким бронепробитием это <laughs> грех не пользоваться. Даже, наверное, сейчас Т-30 можно было тоже в Бартину фугасом пробить. Ну, тут лучше, конечно, наверняка да, бронебойные снаряды. Тут стопроцентная вероятность, учитывая с таким разбросом. Барсук, конечно, достаточно точная машина. Счет 1-8. Че, все прекрасно. Зато по прочности почти вровень. Просто чуть-чуть где-то, да, где шли перестрелки. Союзники не дожали, не, не смогли противников добить. То есть много шотных получается. Счет 2-8. там шотная Шкода с 25 прочности, да, ситуация, конечно, хоть и по прочности разница небольшая, но у противника огромное преимущество в стволах. Сейчас есть шанс минус 1 сделал Есть 4-8, 4-9. Четыре десять Так союзники скоро закончатся И с седьмой Барсука Как будто не видит вот, да, У него сейчас была неплохая возможность Как раз таки в Барсука пострелять Но он что-то смотрел куда-то в другую сторону Ну и поплатился за это Пожар и по-моему Догорает не, не догорает Но все равно отправляется в ангар Третий уничтоженный, счет 6-10 В 4 ствола преимущество 7-11 Ой, тут еще бабаха Хоть, конечно, Бабаха Барсука в лобовую проекцию это пробить не пробьет своим фугасом. Опять это вездесущая шкода. Но все равно может сделать больно. Ну, не так и страшно. 483. Еще в догоночку чемодана торты прилетает. Плюс таранам здесь удается нанести 105 урона. Бабаха готовы, Счет 10-14. Все прям. Одновременно с Бабахой лопнул последний союзник. Да, противники еще остались хоть, да, там вот, восьмерки, но достаточно быстрые и неприятные. Тот же Бураск. СТРВ и СУ-130. Ну, еще и е 75 где-то. Вот, пожалуйста, СУ-130 на золоте. Без проблем пробивает Барсука в лоб. Барсук, да, так перезарядил на фугас и добрал без проблем СУ-130. Тот даже чихнуть не успел. Ну что, догадается кто-то из противников просто взять и объехать Барсука? у СТРВшки, я думаю, с этим проблем Не должно быть Или нет не Некоторые просто прилипают к кустам Или боятся из них вылезти да? Тут вот, Ну что, спокойно объезжай с Один с одной стороны Пока там тут. Другой с другой Спокойно развести там И мягкие места про прощупать ну, Что-то никого не видно Тут есть 75 й заг загло. Да не вроде движок работает, но игрока, походу, за рулем нет. Да нет что-то, мне кажется, у него ствол шевельнулся, но как-то все равно странно он себя вел. Не знаю, может, это бот, который завис. У Бурсука был шанс. вот и стерва. Долго, долго ты сюда ехала Приедь вот, да, на 15-10 секунд раньше И у Бурсука бы не было шансов Он бы просто не успел развернуться Стерва уничтожена, урон переливали, Переваливает за десятку Четыре с лишним на танкованного еще и арта мажет Короче, все, у кого был шанс уничтожить барсука Ничего не смогли сделать так, ну и арта восьмого уровня, в принципе, на 307, ну, может кинуть. Да, он союзный СУ-130 отписывает. Возможный квадрат нахождения артиллерии К-7. Да, это далеко. Далеко Барсуку туда добираться и учитывать, что машина медленная, и пока он будет туда ехать, арта может уже два раза карту, блин, по кругу обойти. Ну, хотя навряд ли, да, там тоже не особо быстро это, в это... <Слышать> артах. Забывай все время, что можно ускорить этот процесс. Дабы пять минут не смотреть, как бедолага-барсук разыскивает арту. Ну что поделаешь, очередной бой, где игроку пришлось отдуваться за большую часть команды. поехал, барсук, по подсказке своего союзника на К7 решил посмотреть. Да, ну, арта тоже, как вариант, на месте стоять не будет. А может и будет. А может и не будет. Тут опять же, как повезет, до конца боя остается 4 минуты. Еще немного ускорить. Вот, арта никуда не поехала, она просто себе спокойно стояла на месте. Удается Барсуку её засветить, при этом арта сама Барсука не видит. Ой, что-то я совсем сделал, медленно думаю, что с Барсуком. Одного выстрела должно хватить, и так оно и происходит. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.